Всем привет, Кайл, и сегодня я буду играть в Балди. У Балди сегодня день рож... У Балди сегодня день рождения, и мы будем праздновать вместе с Балди. Ну что ж, погнали. Это тот самый Балди, мы вернулись. Итак, я уже настроил игру, наконец-то, и погнали решать... Ой, боже. Смотрите, там шарики летают. Погнали решать... 8, минус 5, 0. Да, я соскучился по тебе, Балди. Очень. 6. Ээээ... ла дам дам Не злись на меня, пожалуйста. Окей, идем. Надеюсь, там. Я обосрался. Да ну. Мы даже не знаем, что в подарке находится. Тут все там рандомное, вроде нужно выпасть. Возможно. Для чего нужны эти шарики? Интересно, зачем? Тут что написано? Git, Crazy, item. Хорошо, я по. Там из автомата ботинки. Или, а, ш, а что, а, а, а зачем, а что, а зачем, я могу перерезать? Тихо, тихо, не надо. Короче, в подарках там находятся разные предметы, рандомные. В выпадывают рандомные вещи, прям, да, рандомные. А, 11, так, минус а, 1. Хм, а здесь я не знаю, сколько получится, ну ладно, идем если мы ним будем бежать, то он меня вроде догонит. Нет? Нет. Че за. Эм, куда пропал носок? Эм. Это что сейчас было? Хорошо, я не хочу знать. Э, что за носок? О, нет, вы узнаете. Вы узнаете этот звук. О, подарок. Ботинки? Для чего ботинки? Я использовал. Надел. Зачем они? Окей, я передохну. О, нет! О, нет! Нет-нет-нет-нет-нет, что происходит? Да иди О, в жопу! Деревь! А Спасибо, швабра! Боже-боже-боже! Что тут происходит? Ладно, баррикадируемся. Как баррикадироваться? Я замок не могу использовать. Хорошо, а тут будет подарочек или что-нибудь... Так, ладно, открываем, о боже, <смех> торт встал, <смех> чё такой он большой, ну ладно, о боже, не надо, я не хочу с тобой играть. Так, хорошо, Балди уже, смотрите, я забагал систему, теперь я могу бегать бесконечно, и когда я, знаете, я перед директором, блин, побежал, <смех> он даже меня не заметил. Он что, не знает, где я нахожусь? Ребята! Он не знает, где я нахожусь! Это плюс. А, ну ладно. А что тут в подарочке? Пожалуйста, шоколад. О, да! Шоколадка! Как можно без шоколадки? Так, э, у меня есть монета. Я использую монету. Но самое главное, чтобы. Да вы издеваетесь, га... кассета, хорошо! Я бесконечно бегаю. Директор, директор. No да, спасибо. А. Нефс. чё не можешь да? До... Так, так, так, так, так, так. Где? где, где, где, где? Да. Мое сердце стучит. У меня, у меня джойстик трясется. Еще плюс подключен у меня. Ну ладно. Так, если я выйду, там сейчас Балди заскочит. Хорошо, Балди может не замедляться. Он теперь ускорился на 2х процентов. Блин, а я запутался, где я собирал это, тетрадки. Так, если я не буду бе бежать, то... О, нет! О, нет! Пошел в жопу! В жопу пошел! Там с другой стороны Балди, иди это. Так прячемся, прячемся. Если... Если спрячемся, то он меня не найдет, люди. Так тихо, тихо, тихо. Нет, он меня нашел. Хорошо, я решу. Ä, примеры. Он меня не убьет, надеюсь. Почти последний. Я обосрался. Ребята, вы не представляете, у меня джойстик подключен и. Вибрирует! <решил> Я обосрался отсюда. А как, кстати, сломать четвертую стену? Там написано в правилах не ломать четвертую стену, даже в самом низу написано. Так, возьму. о о Еще повезло. Пожалуйста, шоколадка. Если я что-то скажу, то у меня выпадет шоколадка. Вот это да. Вот это обновление. Слушай, разработчик Балзи, ну ты просто гений. Надо как-то его заманить. Ага. Ну, почти. Фу. Ну, обосра... Мне кажется, я уже сейчас сдохну. Я сейчас сдохну. Все, я сейчас сдохну, он близко. Он близко. Все! Вы слышали? Джойстик завибрировал. Снова. Ладно, давайте снова попробуем. Так, тут что? О, подарок. Надеюсь, что там будет. Снова шик. О, хо -хо, как повезло. Нет. Она зайти не может? Она не может. Так, тихо-тихо, там девочка. Почему именно сейчас? Помогите мне, пожалуйста. Слава богу. Спасибо. Спасибо, я могу уйти. Меня это пугают люди. Эй, давай! Спасибо огромное. Спасибо, я, я, тебя, я тебя обожаю, директор. Ты мне всегда выручаешь. Так, он тут, что ли? Ага, ладно. ха ха, -ха! Что ты сделаешь, маньяк? Ой. Ой-ой-ой. Ой, не помогает, что ли? Так антибалди тут. Э, в смысле? Ты чё? Ты чё нарываешься? Нари... Блин, надо быстро подойти к двери. Да! Все. А ты чё тут стоишь? О нет, о нет, о нет, о нет, о нет, о нет. Они тут, они тут. Они тут, они тут. Тихо, тихо, тихо. Подарок. Ух. Сложно. Блин, блин, блин, блин, блин, Не надо пополнить стамину, блин, там тетрадь, а боже, что это такое, no вы door type, что ли на дверь что ли, ну давайте мы протестируем что ли, а чё, а что это такое, а что я сделал, я не понял, ну ладно. Опять time Лучше, блин, директ. Блин, если был у меня анти, блин, Балди, снова, то он бы мне понял. Ну ладно, С ждем рождения Балди.